Здравствуйте, любители горных лыж и катания на них. Тема нашей сегодняшней передачи это лыжи компании Blizzard под названием BonoFight или Bono Fidè, Fono Bide. Ну, полное биде. Лыжи непонятны для меня категории, потому что вроде как бы так 98, наверное, могло бы быть каким-то фрирайдным решением, но и не надо. Я думаю, не надо к ним так относиться. Лыжи очень жесткие, требуют работы. Требует пригруза, требует загруза, требует настоящей такой пацанской работы на них. Но, в принципе, я не могу сказать, что вот они там какие-то плохие или хорошие. Они достаточно интересны в резанном ведении, в стиле гиганта. Да, у них там какая-то начинка интересная присутствует Они достаточно пружинные, достаточно хорошие отдачи обладают Если их прижать в повороте хорошо, они прогибаются и схватываются со склоном Идут его стабильно Но не этого я ожидаю, наверное, от такой концепции мышь Получились какие-то универсалы С какой-то непонятной талией широкой И со стилистикой гиганта я, Мне как бы стилистика гиганта нравится больше в талии там 70, там 68, 72. Острые, быстрые, динамичные и интересные, веселые. Вот такая концепция. Получилось, что это какие-то универсалы с как бы с действительно широкой, э, хорошей карб-составляющей. Но нужна ли она здесь? Потому что все равно даже даже при этом, при всем, как бы при том, что я как бы, их хвалю, вроде как бы они не являются лыжами для гиганта, не надо от них ждать там, той же динамичности, той же интересности. Они похожи, но они и все равно и не там. В качестве фрирайда, нет, они не хотят как-то, вот если их не загружаешь, они не хотят. Как только они выходят что-то мягкое, нежное, они пролетают мимо. Я думаю, что в каком-то даже фрирайде я бы... Ну, то есть я честно скажу, я рад, что я не попал с ними во фрирайд, потому что даже на жестком склоне они норовят на проскочить мимо поворота, потому что без загрузки они не поворачивают, а загрузку они как-то будут... Ну, надо же во что-то упирать, если нет льда под ногами, то и, и не будет ничего интересного с ними Вот такая история, то есть я не знаю, кому эти лыжи надо Это какая-то, на самом деле, знаю Это лыжи для катания классикой, классическим ходом С пробросом задником, уверенным боковым скоблением Вот это у них действительно шикарно, у них отличная хватка контов Они отлично скребутся, очень уверенно Притом я не стебусь а, и не принижаю их достоинства Они действительно в этом хороши и вот для классики, наверное, вот такая именно Ростовочка 187, отлично, Гадиль, вообще шикарно будет, ножки вместе, так вот на носочке дали на серий повороты, и так ша-ша-ша. Шаш. вот реально будет хорошо, правда, вот, правда, если вы такой классик-стайл лыжник и хотите как-то так вот и вне трассы, на... вообще, вот оно, да, вот в, ледя... в ледяных клуарах будет оно, правда, вот по весу как бы, ну, тоже не кошмар, в общем, можно даже и полазать, и... В принципе, даже можно и поскитурить на них вполне. В общем-то, вот, в принципе, и все. Пойду за следующими. Там меня ждут еще такие же с быками. Подписывайтесь на канал, а, вопрос на форум. Все, удачи на склонах. Пока!